Нашел! Руби свет! Привет, друзья! На связи МК. В прошлых роликах мы поговорили о том, как за адекватные деньги сейчас собрать хороший игровой ПК, а также на что стоит обратить внимание при сборке. Пришло время сдуть пыль со старого системника и поговорить про апгрейд. Компьютер у нас есть, правда, игры он пока не тянет. ПК, на каких сокетах э, еще можно апгрейдить, а каким пора на свалку. На связи МК. Сегодня говорим про стратегию и тактику апгрейда старого ПК. Поехали! Сейчас такое интересное время, если хотите что-то изменить в своей жизни, поменять работу, перейти из офиса на удаленку, да и в целом на новый уровень, то благодаря новым знаниям это доступно каждому. Все есть здесь, в интернете. Для этого даже не нужен мощный компьютер. Попробовать себя в новой профессии сейчас реально без вложений. К примеру, зайдите на Яндекс Практикум и выберите профессию веб-разработчик. Это специалист, который создает интуитивно понятие и удобные для пользователей цифровые продукты, например, сайты. Вы знаете, на IT-специалистов сейчас большой спрос, у веб-разработчиков хороший заработок, в среднем от 115 тысяч рублей в месяц. У курса есть бесплатная вводная часть, где можно попробовать себя и понять, как проходит обучение, ну и оценить свои возможности. А Вот, например, на втором уроке одно из заданий – поменять цвету кнопки. Нужно вписать, как учат, две строчки кода и вуаля! То же самое можно проделать делать в консоли с другим сайтом, ничего сложного. Но это не значит, что пройдя вводную часть, вы сможете самостоятельно вести проекты, но вы по крайней мере поймете, ваше это или нет. Обучение в Яндекс-Практикум проходит в собственной технологической среде, что позволяет студентам сразу применять полученные знания на практике. На курсе веб-разработчик вас научат создавать сайты и приложения на HTML, CSS и JavaScript, благодаря чему к концу курса у вас уже будет 18 готовых практических работ и 5 реальных проектов от бизнес-заказчиков. На протяжении всего обучения студента поддерживает и помогает команда наставников, преподавателей, ревьюеров и кураторов, которые доводят студента до конца обучения, а после специалисты карьерного центра в Яндекс практикум помогут с трудоустройством. По исследованиям высшей школы экономики, 78% учеников трудоустроились на работу по новой специальности после прохождения курса. Рекомендую пройти по ссылочке в описании и попробовать бесплатную вводную часть. Вдруг это ваша? Кто не пробует, у того не получается ссылочка в описании для начала давайте поднимемся из этого днища наверх и проведем черту, какие компьютеры вообще имеет смысл апгрейдить. Чтобы тут не разжевывать кучу различных вариантов, мы проведем планку на поддержке инструкций SSE 4.2, все потому что практически никакие aaa игры последних трех-четырех лет не запустятся без них. Да, разумеется, есть всякие фиксы, которые позволяют программно эмулировать недостающие инструкции, и на четырех ядерных Core Quad и на Xeon 775 сокетом можно запустить Киберпанк. 2077 в 20 fps в лучшем случае. И даже если у вас 6-ядерный феном. Все равно нет, Пока с такими процессорами пора отправить на покой. Конечно, такие сборки можно апгрейдить, но это будет уже выглядеть как продление и без того затянувшейся агонии. Этот системник на 775 сокете, тут стоит Asus P5K Pro, и он нам тоже не подходит. Так как мы хотим, чтобы у нас все современные игры запускались хотя бы в 30 fps, нам нужна честная поддержка SSE 4.2, сюда входят процессоры Intel начиная с первого поколения Core, а также AMD FX и новее. Самым старым процессором здесь аж 13 лет, так что выборка у нас и без того большая. Начнем с общих рекомендаций по апгрейду, которые касаются большинства сборок ниже. Во-первых, никаких жестких дисков под систему. Даже сама Microsoft заставляет партнеров отказаться от них к 2023 году и не просто так. HDD даже топовый компьютер на Core i9 превратит в суперкар с атмосферником от калины, поэтому самый минимум это оставить жесткий диск под игры и под систему взять простенький SSD на сотню гигабайт. Нередко тут можно уложиться всего лишь в тысячу рублей. Однако с учетом того, что многие современные игры в системных требованиях уже настоятельно рекомендуют SSD, я также советую вообще забыть про жесткие диски в игровых ПК. Но тут, конечно, все зависит от вашего бюджета. Во-вторых, доводим объем ОЗУ в компьютере до 16 гигабайт в двухканальном режиме. С учетом того, что часть плата, о которых мы будем говорить, поддерживают только DDR3, апгрейд опять же не будет дорогим. За один модуль на 8 гигабайт или 2 по 4 придется отдать не больше пары тысяч. Оставаться на 8 гигабайтах крайне нежелательно. Очевидно, что никто не будет ставить в ПК десятилетней давности RTX 3090 у которой 24 гига видеопамяти, а если последний перестанет хватать, начнет использоваться ОЗУ и теряться FPS, поэтому 16 гигабайт – оптимальное решение. Что касается частоты, то тут все зависит от вашей материнки, если разгон памяти возможен, то имеет смысл брать модули DDR3-1866, ибо 2133 за адекватный прайс найти сложно, и они редки, если же разгон невозможен, то нужно брать максимум, с которым плата и процессор умеют работать, обычно это 1333 или 1600 МГц. В любом случае, из памяти стоит выжить максимум. Хороший разгон здесь может подарить и 10 и даже 20% столь нужного FPS за минимальную доплату. Поэтому отказываться от этого не стоит. Также не забываем, что DDR3 есть как для AMD, так и для Intel. Первая стоит дешевле, но на процессорах синих точно не заведется. Не пытайтесь здесь сэкономить. Вот теперь переходим к конкретным платформам Мы начнем с AMD, так как в отличие от Intel, красные сокеты плодить не любят и подходят под наши требования всего два, это AM3 и AM4. С последними и так многое понятно, поэтому ключевой вопрос, как там поживают вечные фуфиксы, раскрылся ли потенциал спустя 10 лет, да или нет. С одной стороны, FX до сих пор подводит пульдозерная архитектура с далеко не лучшей производительностью на ядро, с другой стороны, сейчас многие игры гораздо лучше работают с многоядерными процессорами, чем это было 10 лет назад, поэтому 8 ядер топовых FX 8300 все еще позволяют ему удерживаться на плаву и получать стабильные 30 FPS или даже выше в новинках. И самое приятное здесь, что найти такие FX на Ali можно дешевле 3000 рублей. И это делает апгрейд ПК на AM3 Plus все еще выгодным. В свое время хватало сборок на 4-ядерных FX 4000, которые сейчас в играх уже хромают на обе ноги. Удвоение числа ядер позволит избавиться от большинства проблем, хотя, конечно, запаса на будущее тут совсем уже нет. И когда прекратят делать игры для предыдущего поколения консолей, живучие FX окончательно умрут. Но если денег нет, а поиграть сейчас хочется, вполне себе выход однако стоит помнить что топовые fx 8300 с частотами выше 4 ГГц парни очень горячие и даже в стоке имеют теплопакеты в 125 ватт это стоит учитывать и возможно заодно прикупить хотя бы простенькую башню с парой тройкой теплотрубок за 1000 рублей не лишним будет и обслужить плату возможно подумав о дополнительном охлаждении северного моста он как показывает практика на m3 плюс греется так что временами отваливается. Остается самый сложный выбор это видеокарта. Очевидно, что гнаться за решениями уровня хотя бы RTX 2060 или 3050 смысла тут вообще никакого. fx 8300 даже под разгоном в 4-5 ГГц, их не вывозит никак, если речь идет о процессора зависимых играх. Оптимальной покупкой здесь можно назвать GTX 1650. Но проблема в том, что новые такие карты стоят неадекватно дорого. 22, Тысяч, а ЗБУ на Али и Авито просят не меньше 15, что просто откровенный грабеж. Выход? Казалось бы, можно взять новую RX 6500 XT из Китая. Она обойдется в 18-19 тысяч, и при этом новинка AMD ощутимо быстрее GTX 1650 и позволит комфортно играть в свежие игры при Full HD разрешении. Проблема только в том, что в массе своей платы под IM3 Plus имеют поддержку лишь PCI-X 2.0 и 4 линии настолько древнего интерфейса снизят производительность RX 6500 XT вплоть до 50 процентов. Вот и получается грустная ситуация: с одной стороны, FX 8320 еще тащит, с другой взять новую разумную карточку для него уже не получится. Если присматриваться к БУ GTX 1060 или RX 470, то велик шанс взять видеокарту, которая побывала в двух криптобумах. бумах и ужарено майнерами в хлам, так что тратиться на апгрейд процессора и памяти в случае с am 3 имеет смысл только в том случае, если у вас есть возможность взять видеокарту уровня GTX 1650 за адекватные деньги и в хорошем состоянии. В противном случае вкладываться в эту платформу уже не стоит, лучше подкопить на новый ПК. Окей, okay, с 3 крест все понятно, а что нам дадут ранние Intel? Начало и середина 2010-х были явно за синими, процессоры Intel Core не оставляли FX ни шанса в большинстве игр и рабочих задач, так что Intel, ощущая себя королем на рынке, достаточно слабо развивала свои процессоры как архитектурно, так и частотно, откуда и родился мем о 5% за поколение, но при этом компания не забывала раз в два года выкатывать формально новый сокет и у пользователей не было иного выбора кроме как подчиниться в итоге получается что аж пять первых поколений процессоров intel то есть сокеты lg 1156 55 и 50 отличались не очень-то и сильно все они были с ddr3 и поддерживали максимум четырехъядерные процессоры поэтому и апгрейд тут одинаков это покупка мощного xeon и доведение количества озу до 16 гигабайт при этом никакой перепрошивки BIOS не понадобится, в то время Intel еще позволяла официально ставить серверные процессоры на обычные домашние платы, но разумеется, некоторые нюансы есть. Итак, LJ1156 — самый старый сокет в нашем видео, ему уже почти 15 лет, но старый — не значит, что бесполезный. Под него за копейки продаются два интересных процессора — Это Xeon X3440 и X3470. Они отличаются на несколько сотен мегагерц по частотам, но вдвое по цене – 800 и 1700 рублей, около того. Так что брать старший имеет смысл лишь в том случае, если вы вообще не хотите знакомиться с разгоном, иначе переплата не имеет никакого смысла. Zion X3440 отлично гонится и нередко удается даже перепрыгнуть планку в 4 гигагерца, что позволяет на таком старичке комфортно играть в самые тяжелые игры современности. Но куда же без ложки дегтя? Эта платформа поддерживает только PCI Express 2.0, а значит урезанные по шине видеокарты AMD брать смысла нет. Поэтому ситуация тут чем-то похожа на AM3 Крест. Если вы не планируете разгон, то ищите карту уровня GTX 1650 в хорошем состоянии за адекватный прайс, что в принципе очень сложно. Но с другой стороны, если вы не прочь поддать жару старому кремнию, четырехядерный Zion худо-бедно все еще способен справиться с RTX 3050, которая от старой шины не сильно-то и теряет. К тому же такую видеокарту вполне можно будет поставить и в будущий компьютер, уж минимальные настройки графики в новинках на Full HD разрешение вместе с DLSS тянуть она сможет еще долго. С LJ-1155 ситуация интересней. С одной стороны, тут впервые использовалась крутая архитектура Sandy Bridge, когда в процессорный кристалл запихнули графику и другие блоки. С другой стороны, Xeon тут практически не гонится, из-за чего на родных 3.5 ГГц нередко минимально выигрывают у предшественников в разгоне. Но все еще они без проблем подходят для современных игр, хотя и тут есть некоторые важные нюансы. Все дело в том, что у LGA1155 было две архитектуры — второе поколение Core, оно же Sandy Bridge, и третье поколение Eevee Bridge. Разница в производительности на герц между ними небольшая, часто меньше 5%, но вот у более свежих CPU есть козырь в рукаве — это поддержка PCI Express 3.0. Да, для все той же RX 6500 XT это маловато и FPS будет теряться, но даже в таком режиме она будет ощутимо быстрее GTX 1650 стоит схожих денег, да и в будущем при сборке нового ПК на PCExpress 4 можно будет порадоваться неплохому бусту. Поэтому тут есть два пути, если у вас уже есть на примете видеокарта уровня GTX 1060 с полноценной шиной, можно сэкономить и всего за 1700-1900 рублей забрать четырехъядерный Xeon e 31270 с PCI-Express 2.0, аналог Core i7 2600, этот же вариант подходит если вы планируете купить на вырост RTX 3050. С другой стороны, если вы не хотите связываться с БУ видеокартами, как и отдавать 30 тысяч рублей за gpu имеет смысл взять xeon e 31230 версии 2 аналог core i7 3770. он обойдется на 500 рублей дороже даст ту же производительность но при этом поддержку PCI Express 3.0 а значит rx6 XT вполне неплохо заработает ну и под конец lj 1150 под него также было две архитектуры hanswell четвертое поколение core и broadwell пятое поколение последнее вообще было экспериментальным, конкуренция от AMD в 2015 не было, и синий решили выпустить на рынок CPU, где даже топовые модели до 4 ГГц не добирались, зато до обладали уникальным кэшем четвертого уровня в размере нескольких десятков мегабайт на отдельном кристалле. Да, в некоторых задачах типа архивирования это действительно давало хороший буст, но в массе своей более высокочастотные решения Hanswell оказывались куда лучше. К тому же поддержка PCI Express тут уже идет по умолчанию, поэтому на четвертом поколении Core мы остановимся. Оптимальный вариант это Xeon E3 1243 версии, аналог Core i7 4770 за 2800-2900 рублей. Но так как архитектурный и частотный буст относительно предшественников тут от силы в районе 10-20%, предел мечтаний по GPU аналогичный. Это или RX 6500XT с дебафом из-за PCI Express. 3.0 или RTX 3050 с дебафом вашего кошелька. Переходим в эпоху современности, то есть компьютером с поддержкой DDR4 и снова начнем с общего совета для всех платформ. Любыми способами добивайтесь двух канала и 16 ГБ ОЗУ. 32 для игр смысла пока не имеет, но если есть возможность взять два модуля по 8 ГБ и оставить еще два пустыми на будущее, это стоит сделать. Что касается частоты, если чипсет разгон не поддерживает, берем, возможно, его максимум обычно это. 2400-3200 мегагерц. Если разгон возможен, оптимальным уровнем можно считать 3600-3800 мегагерц. Выше не имеет смысла брать, модули становятся очень дорогими, а реальный прирост исчисляется лишь единицами процентов. Да и далеко не каждый CPU заработает с ОЗУ на частоте в 4 ГГц. В случае с AMD, сокет DDR4 снова один, это am 4 Более того, тут есть сквозная поддержка, то есть даже на самых старых простых чипсетах 300 линейки можно обычным обновлением BIOS запустить последний Ryzen 5000. Но если смысл в апдейде, если даже самый младший и простой четырехядерный Ryzen 3200 вполне себе выступает на уровне Xeon и позволяет худо-бедно без серьезных фризов и неподгруженных текстур поиграть в новинки. Ответ да. Смысл в апдейде есть как минимум на будущее. Спасибо окрепшему рублю сейчас мощный Ryzen 3000 и 5000 на али стоит очень дешево и даже если вы не планировали апгрейд стоит об этом подумать с текущей ситуации никто не скажет вам что случится даже через полгода поэтому пока есть возможность дешево урвать cpu который будет способен радовать своей производительностью еще пяток лет это стоит сделать кому стоит апгрейдиться пользователям Ryzen 1000 и 2000 с четырьмя и шестью ядрами все-таки первая версия архитектуры zen был далеко не самой прорывной, она не радует ни частотами, ни одноядерной производительностью, поэтому переход на шестиядерные решения Zen 2, и тем более Zen 3, позволит увеличить FPS временами на 30 и даже на 80%. процентов Что касается конкретных моделей, то их две. Если хочется сэкономить, то Ryzen 5 3600 за 9-10 тысяч, о сборки на нем мы говорили в свежем ролике, пора собирать. А если же хочется получить максимальный Свежак Ryzen 5 x за 13-14 тысяч. По видеокарте также есть разброс, так как первые чипсеты под AM4 300 линейки и 400 линеек не имели официальной поддержки PCI-Express 4.0, на RX 6500 не смотрим. В данном случае мы подразумеваем, что ПК после апгрейда не будет меняться еще много лет, за которые эта карта превратится просто в затычку, то есть узкая шина будет с вами навсегда. Да, вот такой вот Friendly Fire старые платы под AMD не дружат с современными картами от красных. Поэтому минимум это RTX 3050. А вот дальше все зависит от толщины кошелька и желания идти на риск, покупая карту соли без гарантии. Логичный предел для Ryzen 5 360 с учетом на будущее это RTX 3060 или 3060 Ti, а среди карт AMD RX 6600 и 6600 XT. Если же вы решили замахнуться на Ryzen 5 5600, потолок отодвигается до уровня RTX 3070, 3070, или же Radeon RX 6700 и 6700 XT. Имеет ли смысл апгрейд Ryzen 3000 на Ryzen 5000? В общем-то и нет. Прирост будет виден лишь на топовых карточках, и то эта разница будет между 100 FPS и 120 U, что едва ли заметно на практике. Но с другой стороны, если вы тоже волнуетесь за будущее и планируете собрать мега супер-пупер ультра ПК, пока цены низкие, логика в таком апгрейде есть. Окей, okay, сам закончили. Переходим к платформам на Intel с поддержкой DDR4. И первой является формально разделенная на две ревизии LJ151. Да, это были времена, когда синие просто жиру бесились и настолько обленились, что даже сокет менять не стали при смене поколений. И этим стоит воспользоваться. Формально, LJ-1151 работает лишь с четырехядерными решениями на архитектуре Skylake и Kaby Lake, то есть это шестое и седьмое поколение Core, а вот LJ-1151 второй версии поддерживают уже шести и восьми ядерные Intel Coffee Lake, которые очевидно ощутимо быстрее. При этом пользователи быстро нашли лазейку, которая позволяет заставить как старые процессоры работать на новых платах, так и наоборот. Также под этот Socket продается очень много инженерных версий процессоров которые стоят сущие копейки и это тоже нужно учесть Итак, первый вариант у нас плата на LGA1151 первой версии и двухъядерный CPU или же четырехъядерный Core i5 без гиперпоточности пути апгрейда тут два менее болезненный и дорогой это покупка инженерного четырехъядерника поколения Kaby Lake, например i7-7700ES за 8000 рублей можно получить уровень i 7 за который на авито нередко просят в полтора раза больше. Да-да, за старый 4 Intel могут просить больше, чем за свежий 6-ядерный Ryzen. При этом не стоит бояться, что инженерный процессор будет как-то не так работать или вообще сломается. Кремний есть кремний. Если процессор пришел рабочим, в будущем проблем с ним не будет. Плюс китайцы обычно продают не столько инженерные, сколько квалификационные образцы. Их обычно рассылают производителям, материнских плат для тестов, поэтому они минимально отличаются от релизных версий. И в них работает все, включая интегрированную графику. Единственное реальное отличие от обычных ритейл версий — это чуть более низкие частоты, ну и название Intel 4.0, которое ни на что не влияет. Плюс подхода покупки такого инженерника — минимум проблем. Обычно достаточно обновить биос для поддержки Kaby Lake, и такой процессор заработает. Минус, очевидно, не самая вкусная цена, но в любом случае такой инженерник обеспечит вам производительность выше лучших Xeon для предыдущих сокетов. Поэтому можно смело брать видеокарту уровня RTX 3050, никаких проблем в играх у вас с такой связкой не будет, хотя конечно и запас на будущее со стороны процессора минимален. Поэтому есть второй подход уже для профи — это модификация платы и BIOS, чтобы появилась поддержка 6 и 8 яблоков ядерных CPU для LGA151 второй версии, это так называемый Coffee Time или Coffee мод. Сразу предупреждаю, этот подход требует прямых рук и понимания того, что вы делаете. Здесь есть не нулевой шанс запороть плату и процессор из-за физического вмешательства, поэтому я просто оставлю в описании ссылку на инструкцию, а дальше уже решайте сами, готовы ли вы рискнуть. Игра Свеч определенно стоит, так как в лучшем раскладе можно перейти с двухядерного Core i3 на восьмиядерный Core i9, тем самым увеличив производительность процессора аж в четыре раза. После Coffee Time вам будет доступен весь перечень процессоров для LG 1151 второй версии. На чем можно остановиться? Минимум это шестиядерный инженерный Core i 7 8700 и ценой около 10 с половиной тысяч рублей, с учетом того, что он работает на архитектуре. Skylake имеет частоту буста на все ядра почти 4 ГГц, проблем в играх у него не будет еще долго, и видеокарту уровня RTX 3060 или RX 6600 он вытянет без проблем. Оптимальный максимум — это восьмиядерный инженерный Core i9-9900, это уже можно вполне назвать топовым уровнем, 16 потоков на 4 ГГц раскочегарят даже RTX 3080. Второй возможный вариант, у вас уже плата на lj 1151 второй версии, вот как у меня, у меня стоит 9700K, но процессор у вас на 2 или 4 ядра и уже становится его маловато. Выход тут прост, банальная покупка инженерников, о которых я говорил выше, единственное, что может потребоваться, это обновление BIOS, при этом я не рекомендую брать мобильные инженерники, распаянные на подложке для десктопного сокета, это прям максимальный франкенштейн который потребует снятия и замену самого прижимного механизма сокета перепрошивку bios да и память гнаться не будет от слова совсем в общем не стоит это вариант вообще для отбитых компьютерщиков для которых кофе тайм это так сходить кофе попить награждение за восемь с половиной тысяч можно получить восьмиядерный камушек с разблокированным множителем и возможностью получения 5 гигагерц ну то есть аналог core i9 9900 k в 3-4 раза дешевле. Очевидно, предела по видеокартам тут вообще нет, даже RTX 3090 такой зверь вытянет. Ну и под конец пару слов про LGA1200. Тут мы в массе своей уже видим 6, 8 и даже 10 ядерные решения. Даже простой i3-10100 и тот 4-ядерный и 8-поточный легко обгоняет Xeon для более старых сокетов. Поэтому апгрейд тут нужен только если у вас 2- или 4-ядерный CPU и хочется чего-то более. Большего. В таком случае на AliExpress хватает 6 ядерных инженерников, типа QSRK, это Core i5-10500, который легко справится с видеокартой уровня RTX 3060 или RX 6600. Если будете искать другие инженерники, включая 8 ядерные, следует помнить, что под этот сокет было две архитектуры, и младшие чипсеты на 400-й линейке решения 11-го поколения, они же Rocket Lake, не поддерживают. Фух, мы справились. Условно актуальными можно считать платформы даже 15-летней давности. Четырехъядерный Xeon первого поколения Core все еще способны справляться с современными игрушками, как минимум с консольными FPS. Увы, про что-то старее, в ключе современных игр, лучше забыть, комфортно поиграть уже не получится, и запаса на будущее у таких платформ нет совсем. Поэтому нет смысла вкладывать в них деньги. Но даже тот факт, что решение исполнения прошлого десятилетия, уже тянут игры, отлично показывает насколько сильно замедлился прогресс в Кремнии. Мы рассказывали об этом в одном из предыдущих роликов. В описании будет ссылочка на магазин готовых компьютеров от МК. Э, можете написать менеджеру, он подберет для вас систему. Вы сравните цены и посмотрите в интернете, в магазинах, на Алиэкспресс и решите. Также там же в описании ссылочка на нашу телегу, мы там Публикуем самые интересные IT-новости. Во ВКонтакте, кстати, тоже. Подписывайтесь. Меня зовут Михаил Крошин. Удачного вам апгрейда или покупки нового ПК. Сейчас самое время. Я говорю, это уже, наверное, третий ролик. Ладно, еще увидимся. Отнесу это говно на мусорку. Пока. И проведем черту, какие компьютеры вообще...